Кинокомпания Warner Brothers и Producers Sales Organization представляют Фильм Вольфганга Петерсона Бесконечная история. Как бесконечная история Как бесконечная история В отражении витрин, тротуары, дома И рассыпаны звезд бриллианты Время остановить не могу ни на миг Так хотела сама я так живу, пою, смотрю на мир и вновь бросаю все в огонь без сожаления. Не смолкает звук, бежит по кругу эта жизнь, как бесконечная, как бесконечная, бесконечная, бесконечная, бесконечная, как бесконечная история. Зажгай лиля, как бесконечная история, Зажигай. как бесконечная история, Зажигай. как бесконечная история. Делать это легко, хватит вновь не сполна, паутинками слов заплетаю, и теперь нет причин принимать аспирин. Здесь моя глубина. Я так живу, пою, смотрю на мир и вновь бросаю все. В огонь без сожаления, не сполкая звук, бежит по кругу эта жизнь. Да, как бесконечная история. Как бесконечная история Бесконечная, как бесконечная история Как бесконечная Как бесконечная история, как бесконечная история, двигайся от Зажигай, зажигали, как бесконечная история, зажигай, зажигай как бесконечно.